Лариса Руис с праздником спасибо. Иду на марафон 6. С предвкушением чуда. Правильно, оно будет. Вы говорили, что люди после смерти не перерождаются в одном роду. Получается, чисто гипотетические все родственники, да, чисто гипотетически все родственники. И чисто гипотетически у нас у всех одна душа, так как наша душа является элементом божественным, живущим в человеческом теле то после нашей смерти мы объединяемся с нашим первоисточником богом таким образом во всех нас есть одна душа и мы все родственники связанные с богом почему люди хотят как можно дальше от бога быть почему они хотят быть как можно дальше от бога потому что они считают что им свобода от бога может дать счастье. и это не так счастье может дать наоборот объединение. вот смотрите человек считает что жизнь допустим вот у меня есть мужчина один знакомый юра и вот он говорит мне андрей андреевич ему уже 52 года и он говорит мне легче жить без женщины потому что я когда захотел тогда привел и когда захотел там пришел домой хочу там с друзьями пиво пью хочу на футбол хожу хочу спортом занимаюсь и так далее а потом я посмотрел, как он живет, боже, неряшливо, так все гадко, вечно голодный, ест в каких-то ресторанах. Женщины у него редко, потому что он состарился быстро и никому не интересен. Я даже ему помог найти девочку красивую из Молдавии. Говорю, смотри, какая красивая девочка, красивая, маленькая, как тебе нравится. Он с ней пожил, говорит, да, она меня напрягает, нафига мне это нужно и так далее. Я говорю, Юра, ты несчастный. Ты несчастный, ты не умеешь, ты не можешь почувствовать радость. Ведь смотри, когда ты радуешься сам, то это мимолетно. Когда рядом живет кто-то, ты смотришь на него и радуешься радуйся утром в обед и вечером есть еще детишки бегающие хохочащие радуйся с ними это же целый дом как ваза с радостью радости целый дом это же так приятно когда дети растут когда рядом находится там мама или свекруха или теща, когда рядом находится когда из заботы можно позаботиться можно о ком-то подумать это же все так приятно это вечный кайф а когда сам человек живет, какие у него задачи? Ну, с кем-нибудь переспать, а дальше? Ну, переспал это 5 минут, одна ночь, а дальше? А так можно с кем-нибудь каждый день спать. Каждый день кого-то гладить, каждый день с кем-то обниматься, каждый день о ком-то заботиться. Это ж гораздо приятнее, это ж так часто и так много. Помните о спичках? Зажженная спичка дает, а если много зажженных, еще больше пламя. А так он сосулька находит какую-то чужую сосульку, и вот они две сосульки друг с другом цокаются и разбегаются. Несчастные, несчастные.